Всем привет, ребят, меня зовут Аня Нэш, и как обычно это мое очередное видео на моем канале, так что не пропустите, и да, кстати, если вы еще не подписаны, то вы можете сделать это прямо сейчас, нажать вот на эту вот красную кнопочку, и конечно же поставить лайк и оставить свой комментарий, так вы помогаете продвигаться моему каналу, огромная благодарность, завтра, точнее уже может быть сегодня, я не знаю, когда я выложу это видео, 23 февраля, да, когда мы поздравляем наших дорогих замечательных мужчин с этим праздником, да, с Днем Защитника Отечества. И я решила сделать три подарка, два подарка я сделаю мальчишкам и один подарок я сделаю своему мужу, но, наверное, я не успею, скажем так, заснять, поэтому я покажу вам уже в готовом варианте, а два подарка я соберу прямо сейчас, первый подарок я соберу сначала своему да потом уже по аналогии соберу своему племяннику так потому что скоро сын у меня придет из детского сада и мне бы хотелось конечно подарить ему именно в день праздника а не в день когда вот он это все увидит так что погнали короче такую идею для подарка я увидела на одном из каналов я не помню на каком это какой-то творческий канал но в общем для этого подарка вот для того, чтобы его собрать таким образом у меня есть все, и вы сейчас все увидите в общем, у меня есть вот таких вот два куска феноплекса, я покупала точнее, муж мне покупал, когда я делала камин, который вот стоит у меня здесь я делала его на Новый год я где-нибудь здесь прикреплю ссылку ну, просто для того, чтобы вы посмотрели как он выглядит если кому-то, конечно, будет интересно и у меня остались вот эти вот кусочки я сейчас ровно вырежу и покажу вам дальше что мы будем с ними делать и так мне сейчас необходимо вырезать вот таким вот образом то есть ее сделать ровно я потом это все склею чтобы она была здесь конечно все это тоже подровняю чтобы мне можно было обвести да, карандашом здесь немножечко ну ладно это все в процессе вы увидите то есть не нужно разместить ну конечно да получилось что игра маленько но не в том цвете потому что у меня все в синем цвете вроде как для мальчика но это мы потом все сделаем такое небольшое углубление, чтобы просто ее туда, скажем так, немножечко утопить, чтобы она у нас вот стояла вот таким вот образом. Но Я решила еще наклеить сюда просто цветную бумагу, да, наклею сейчас вот двухсторонний скотч, наклею бумагу. Ну, скажем, чтобы это немного было поэстетичнее, да, смотрелось, чтобы не было здесь тех надписей. И еще вот так вот сверху положу вот такой вот наполнитель. Но, к сожалению, синего цвета у меня не оказалось. Я вообще не планировала, честно говоря, какой-то наполнитель сюда, поэтому кроме коричневого у меня ничего нет. Я вообще его покупала для других целей. Давайте посмотрим, что из этого получится. Ну вот, короче, вот такая вот фигня у меня получилась. Теперь мы ставим в банку мы немножечко так на место, как она у нас должна быть. Ну, все это, конечно, потом закроется, поэтому вот эти все косяки они будут вид видны. Так, ну и вот таким вот образом я сейчас приклею игру. Ну, это все опять на двухсторонний скотч. Второго шанса у меня бы точно не было. Так, вот таким вот образом. так ну что я сделала еще вот такие конфеты сейчас три штучки я поставлю вот сюда ну как-то мне почему-то кажется что как-то не хватает Мне почему-то кажется так давайте посмотрим что получится блин они так плохо и мне кстати здесь не очень такой красивый зазор получился сейчас покажу Его надо будет как-то исправить Да, забыли еще сюда чипсы, но они сюда явно бы уже не влезли. Ладно. Короче, второй сделал по аналогии. Подарки я подарила мужу и сыну. Короче говоря, очень довольна. Всем очень понравилось. Осталось племеннику подарить. Ну и всех, ребят, конечно же, мужчин всех. С праздником, 3 февраля. Ну и, ребят, конечно же, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока.